всем привет на канале очень опытного психолога очень-очень прозвучало такое мнение ну точнее не мнение а факт что все люди у которых низкая самооценка и проблемы с психологией именно не с психиатрией а с психологией потому что психиатрия это когда уже там мозг в дисфункцию он не может просто работать как положено. Когда у человека психологические проблемы, то э, у этого всегда есть причина. Эта причина всегда ходила на двух ногах, и э, прячется эта причина где-то в детстве это какой-то абьюзивный родственник или обстановка которая этого человека унижала и это приходится непременно на период детства потому что когда человек уже взрослый может уйти из каких-то условий он это делает и из этого следует из этого следует что нашу психику буквально можно вот так просчитать коучеры, тоже опытные коучеры, у которых там очень много людей, прошло через их тренинги, они поднимают человека в зале и рассказывают ему суть его проблем. Суть проблем как есть, и там многие часто говорят, откуда ты знаешь? И создается впечатление, что или эти ребята следят, и у них шпионы, или они ясновидящие, или... Или все намного-намного иначе, проще, именно так, как мы не хотели бы, на самом деле не очень хотели бы это знать. Наша психика, наши мысли, эмоции, это вот мы считаем, что это самая пластичная вещь в нашей жизни, самая неконтролируемая. И мы говорим, подумалось, мне подумалось, пришла идейка, была мысль, а вот случилось такое настроение – Захотел, захотела, там что-то еще, почувствовал. Мы говорим об этой стихии и считаем о ней, что она просто как дым, что она такой горячий-горячий дым и просто кружит. Но из вышесказанного понятно, что это совершенно твердая стихия. Эта стихия просчитывается математически, она не спонтанная. И к чему я подвожу? Вот люди допускают, что бывают случайные мутации на физике. Физика – это гораздо более твердая структура, чем мир наших мыслей. Ведь мир наших мыслей, он ограничен чем? Если мы чего-то не знаем или если мы о чем-то не хотим думать. Это все, чем ограничено наше воображение. А так мы себя можем представить на другой планете и что угодно мы можем сконструировать в голове. И этот мир действительно единственный, не даже в фильмах снимают фантастики, что там Землю захватили, момент захвата после Сириуса, может быть, как-то разберут эту Сирию. и текст, что... Единственное, что вам не могут запретить в этих условиях, единственное, где вас не поработили, это вам, вам не запретили думать, о чем вы хотите. Это сами иллюминаты снимают в своих же фильмах такую позицию. Все остальное в нашей жизни гораздо более инертное и твердое. Все, что облекается в твердую физику, оно гораздо более неизменное, чем наши мысли. И, в этой, допустим, если мы возьмем генетику, кто-то верит в случайную генетику, в мутации. А На примере вышесказанных выводов психологов и коучеров мы видим, что мутаций просто так не бывает даже в мире мыслей и эмоций. Не бывает просто так низкой самооценки, оказывается. Только мы об этом говорим -то лишь сейчас, а раньше считалось, что бывает. Но не бывает просто так низкой самооценки, не бывает просто так навыка, определенных настроений, мыслей, все просчитывается. Здесь-то мы и подходим к той теме, которую это не нравится знать, но вся наша жизнь просчитывается и предсказывается математически. И даже в теории Большого Взрыва шутили на тему, что не бывает вереницы случайных чисел, что даже набора случайных чисел не бывает в природе. Это на сериал про ученых, и там так вот шутят математики, что есть такая теория. Перед нами факт, нас видно и мы предсказуемы. Нас очень видно, и мы, мы хотели думать, знаете, вот многие люди, может быть, все еще живут в иллюзии, что они живут спонтанно, что их жизнь гуманитарная. То есть сегодня я пошла по этой дороге, завтра по той. Сегодня я приготовила борщ, вчера был суп с макаронами, и мне кажется, что это спонтанно. Но если мы посмотрим с высоты, то наборы продуктов одни и те же в годах то, что мы едим, мы одинаково отдыхаем, мы отдых одинаково покупаем вещи, мы все делаем. Если посмотрим с высоты, мы ритмично повторяем свои события. Если вот, может быть, кто-то из вас напишет, иногда встретишь какую-то знакомую, а она одета так же, как много-много лет назад, стиль сам стиль она повторяет. И стиль жизни у нее, мышление остается. И ты думаешь, вот он у нее в жизни ничего не меняется, но ты не смотришь на себя в зеркало, ты не видишь, что на самом деле с тобой это также. Пока ты об этом не думаешь, у тебя есть иллюзия гуманитарности твоей жизни. Вот есть точные науки, где результат может быть только такой, да, а есть гуманитарные. И в гуманитарных науках у нас... Эм, есть ощущение свободы, что ты можешь так рассудить или иначе, ты можешь так нарисовать цветочек или иначе. Но с этой позиции даже гуманитарные явления на самом деле тоже прекрасно просчитываются, только более сложной математикой. А может и не такой уж и сложной. Надо ли знать о том, что твой мир вычисляем? Мне кажется, если ты живешь в хорошей игре, ну как в хорошей, где э, не, э, как это сказать, не идет игра на результат, идет игра на процесс. Это похоже на ферму. Ты посадил цветочек, потом ты посадил персик, потом у тебя еще какое-то дерево, потом ты забросил на полгода, потом ты вернулся к этой игре. Там нет понятия выигрыш и проигрыш. Если ты живешь в процессе, в процессе, значит все отлично. А зачем тебе знать о том, что мир вычисляется? И это неприятно знать даже о себе, о том, что тебя видно, о том, что твоя жизнь просчитывается. Но вот если, если это игра на проигрыш и на выигрыш, и у проигрыша есть цена под названием «боль», и ты не хочешь «боль», значит, или ты начнешь понимать, что твой мир – математика, и начать видеть все правильно – или ты будешь терпеть боль, или результатами твоих ошибок, незнания будет романтическая связь, там и долгий брак с психопатом или с психопаткой, нищета, там физическая боль, здоровье плохое, прочие-прочие потери. Иначе твой мир будет кем-то захвачен, а ты даже не знал, потому что ты не считал, ты не отслеживал ничего. Если ты находишься в игре, которая живет на результат, и ты хочешь результат, значит, тебе придется начать видеть. Уйти от этой иллюзии – это, конечно, иллюзия. Может быть, она тоже как в какие-то моменты нужна. Иллюзия о том, что ты живешь спонтанно. Уйти от этой иллюзии и перейти в мир логики. И в мире логики... Дальше важное, важное, к чему я подвожу, будет обязательная тема добра и зла. Кто говорит, что добра и зла нету, он не готов жить в канаве, он не готов раздавать зарплату, он не готов терпеть зубную боль, он будет лечить зубную боль. Он много чего себе хочет, хорошего, да? И тут, э, тут у него нет размытых понятий. Кто говорит, что добра и зла не существует, он, никто, никто из тех, кто это утверждает, не готов на практике это подтвердить. Вынести хорошие вещи из своего дома, раздать все хорошее и, и собрать у себя плохое, поселиться на свалке. Никто не собирается подтверждать это на своем примере. И в теме «Добра и зла» В теме добра и зла каждый человек как система вычисляется с точки зрения кубика, где будут темные и светлые грани. Темные и светлые, каждая группа людей как система, то есть семья, группа друзей, предприятие, страна и целая планета как система, состоящая из систем, в итоге вычисляется, вычисляется, просчитывается с точки зрения добра и зла братья давать порядок и хаос, прибыло убыло, создалось, разрушилось. И когда белая половина преобладает, происходит развитие, происходит наведение порядка, происходит устранение плохих факторов. Я не знаю, какой пример привести, но потенциально, что... У преступников не будет столько свободы делать то, что они делают, если это уже нельзя делать из-под тяжка и в хаосе, в бардаке. Будет порядок. Если же преобладает темная часть, то будет либо медленное разрушение, если чуть-чуть преобладает, либо большое разрушение, как война. Как война, разруха и много черного дает много черного результата. И все вокруг нас, все как э, вот эта труба, очень хитрое название <система>, система, в трубе может течь либо в одну сторону, либо в другую, либо стоять. Единственное, что может еще описать это движение это скорость или напор, в одну или в другую сторону силу напора. И каждый человек, которому не нравится, допустим, мир, он может посмотреть на себя и увидеть себя на этом кубе. На этом кубе он где-то находится. На этом кубе основная масса людей приходится на среднее значение. И на этом кубе он может рассмотреть свою жизнь как отдельный куб. С точки зрения хорошо и плохо. Свои поступки и свою обстановку, что у него хорошего и плохого. Если у него преобладает хорошее, значит, его жизнь развивается. У него повышаются трехмерные степени свободы. Допустим, информация, ресурсы, свободы, возможность перемещаться, возможность влиять на мир у него повышается. Повышается настроение. Я бы условно обозначила кончик кубика белый кубик как состояние настроение к чему все в итоге идет позитивное или нет а границу темного и светлого я бы обозначила как трехмерная степень свободы либо они растут либо они снижаются и все вокруг нас мы не замечаем, но это искусственно созданные факторы для того, чтобы системы держат в таком равновесии, чтобы они не менялись. Количество злых и добрых людей регулируется. Если это преобладание где-то смещается, значит вводят через новости какие-то вещи, которые воспитывают население в худшую или в лучшую сторону. Грустные и веселые новости. И вот сумма факторов, допустим, чуть-чуть выше тарифы комиссии за перевод денег, чуть-чуть медленнее ходит транспорт, чуть-чуть менее питательная еда пустых, в сторону пустых калорий вместо витамин, чуть-чуть более вредные какие-то добавки, чуть-чуть хуже погода и погода регулируется. Все это вместе по чуть-чуть создает Допустим, слой кубиков, которые смещают равновесие, и система либо медленно падает, опускается в своей жидкости, либо растет, либо держится на месте. И люди вокруг нас, наши близкие, это такой недорассмотренные фактор, они тоже являются факторами нашей жизни, и с ними ты либо тушишь себе настроение, либо поднимаешь. Кто-то веселый, кто-то устойчивый, уверенный, кто-то нет, наоборот. Кто-то вообще нарцисс, да. Здесь на других каналах уже звучит мнение, что владеющий математикой владеет миром. И я сегодня проповедую то, что исповедую. Я вынесла вынесла наконец-то одну вещь, которая стояла посредине и никуда ее не деть, и выкинуть жалко, и не знаю, что с ней делать. Но она серьезно сильно раздражала, очень вызывала такое прямо раздражение. Я все-таки вынесла эту вещь и повысила позитивчик. И когда ты оглянешься, ты увидишь плюсы и минусы и спросишь, а что делать? Вот я, допустим, посчитал себя как систему. А что делать? Я, э, была одна песня, ее перевели, мне очень понравилась фраза. Если хочешь сделать что-то великое, то делай хоть что-нибудь. И пусть возможность действовать маленькая, но использую ее. Да? С чего начала я, прямо сего, сейчас об этом рассказала в том числе, я начала выносить лишние вещи. Из дома. И э, это было забавно, вот вообще по набору хлама ты можешь судить, на что похожа твоя жизнь, там вся твоя психология. У меня там было 20 свитерков разных старых, таких-сяких. Я, я действительно всю жизнь боялась замерзнуть и заболеть. Я болела много. Были узкие вещи, которые я надеялась похудею и одену и сейчас еще еще еще не все такие вынесла еще у меня есть такие узкие <свят> я все еще надеюсь похудеть были какие-то вещи из которых знаете вот эти клубочки лоскутики я из них что-то пошью кому-то знакомо да а у брони такая вавка у них за дверью так посмотришь железяки железяки железяки они, они не используются допустим 10 лет но они есть на всякий случай, там напильники, вот эти вот всякие вещи. И когда я выносила, это было поразительно. Вот шкаф бездонный, как может в небольшом шкафу столько уместиться. Я вам говорю, вы не поверите, но я, я сама сейчас не верю, когда смотрю на этот шкаф, но я выносила четыре раза такие кульки, что у меня пальцы растягивало и тяжело. Как я умудрилась так захломить, я не знаю. Ну вот, такой просто веселенький пример. Твое пространство это тоже математика. Тоже математика. Да, я на телеграме удалила один климатический ролик. И заблокировала климатические ролики здесь. Почему? Потому что у меня, я не знаю, что это, у меня паника пошла. Мне начали сниться кошмары. Меня просто трясло. Или я что-то почувствовала, или, я... или это на нервах. Комментарии те никуда не делись. Ролики просто пока что заблокированы. Я не знаю, что это. Я не знаю, что с этим делать. Мне никогда раньше не снилось, чтобы я голову ложила под поезд. Понимаете? По, в в Телеграме я удалила, но сами комментарии я скопировала в файл. И я их потом на, под другими роликами еще раз перепост сделаю, я их обратно выставлю. То есть прошу прощения за то, что так вышло. Я не знаю, что это со мной пошло. Или я саму себя убедила, что климатическая тема это, – это трэш. Может быть так, может легкая паранойя, кому она не свойственна. Да, и пишите комментарии тут. Тут уже тема такая вообще безобидная. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч.